Рад видеть вас на своем канале, господа. С вами адвокат Дмитрий Бузанов. Сегодня поговорим о том, как некоторые призывы, слоганы и так далее могут обернуться обратной стороной против вас. Вот. Даже если вы видите, что это используется повсеместно. Конечно же, я говорю о всем известном вот этом слогане, да, который даже есть письмо... Э Разъяснение о том, что можно это использовать в каких-то спичах даже государственных служащих. Ну, то есть, я не стал его искать, это письмо снова, но оно гуляло в интернете еще в самом начале, как его только запустили этот тренд. В общем, вы видите, да, на рисунке у нас это обращение, русский военный корабль, и иди туда, куда его обычно посылают. Последнее время, да, и это уже как бы... Ну, один-два там раза где-то там сказали в какой-то частной беседе, нормально. Но когда это приобрело массовый характер, я сейчас включу этот э, видеосюжет, э, он небольшой, пять минут всего длится. И, э, в принципе, журналисты разъяснили все здесь. А я хочу добавить, после того, как вы послушаете, свои, как бы говорится, 5 копеек юридическую сторону да, этого всего вопроса разобрать, то есть будет интересно, досмотрите я вот сейчас включаю После повномасштабного вторгнення Росії на территорию Украины лайливі вислови про страну-агресора стали обычными для каждого из нас. Щодня мы видим их всіх всех местах Украины. Чи то вказівники на дороге, спецавтомобили, на которых вказаний направление, куда треба идти російському солдату, кораблю, чи Путину. навіть ведучи новин часто не гребували міцного слівця. А, поскольку у вас на России там все, что у вас есть, вы, вы видите, да? То есть... Э... Ну, я не знаю, это или запикали в этом сюжете, или это реально э, по телевизору, да? Ну, то есть, YouTube, допустим, тут э, маленькая аудитория, теле, по телевизору миллионная аудитория. На всю миллионную те, аудиторию там могут быть в этот момент дети и так далее. Ну, вообще, это, это все вошло уже как-то в элемент культуры. То есть, марки, футболки и так далее. То есть, вот об этом речь. Его. Такого рода засудження России повлияло на всех, у том числе на детей. Так, на Дубинщине, у селеварковичей, нещодавно разгорелся скандал. Учень 9 класса на онлайн святі при уроченном останньому звонку на фразу «Слава нация" ответил словами из песни, которая ныне очень популярна на просторах інтернету. Одразу после этого учителя написали коллективную заяву на имя сельского головы, которая стала приводом для суду над мамой школяра. Во-первых, Никакой заявы у суд я, как директор лицею, не подавала. О, директор э, сразу оправдывается. Ха -ха. То есть было, она сейчас дальше расскажет, было коллективное обращение всех учителей, но директор осталось тут не при делах. Интересно, а кто же направил? Ну, допустим, э, коллективное обращение собрали учителя, подписали, а кто его непосредственно от лицея направил? сам кто-то один из учителей ну типа она такая тут не при делах ну ладно это понятно ось будь ласка перед вами коллективная заява учителей Варковицкого ліцею до головы Варковицкой сельской ради учень дозволяв собі недоречные комментарии, которые принижують гідність государства то есть если мы видим на каждом шагу вот сюжете показывали на полицейском автомобиле бигборды, ходят в футболках, вот эти марки продавались, то это все-таки было унижение государства, или что, не понял, в чем прикол? Я могу объяснить. Вы знаете, что у нас есть загально народное гасло «Слава Украине». Воно живается, завжди, слава Богу, дай Боже, чтобы вживалось. Что мы отвечаем на это гасло? Героям слава. А Богдан? продовж все свята, когда оно звучало, повторю вам, о, тост, наливайте. Знову прозвучал тост, наливайте. Педагогический коллектив обур... Ну, тут она немного лукавит, потому что э, было в решении суда, решение суда я покажу. Есть решение суда. Там написано четко, ну, там, конечно же, прибрали эту фразу, но все понимают, о какой фразе идет э, речь. Она там в этом решении, я ее покажу, подсвечу, чтобы вы видели, что там было слава Украине, героям слава, слава нации и там было написано слово Российской Федерации. Перед, ну, понимаете, вот такая вот фишка, вот так выдал, вот так воспитывается ребенок, понимаете, патриотическое воспитание. Я уверен, что на переменах и в школе это, ну, то есть... В 16 лет там вроде бы ему, то есть в этом возрасте уже мат там, перемат будет идти на переменах, и учителя это все слышали, и не только он, 100%, это уже, я жарю, вошло в обиход, ну, то есть это, надо это убирать, нет, пожалуйста, вот сидят, весь коллектив собрался учителей, они все поодевали патриотические футболки, ну, сейчас все увидите. Розголосом, який набула ця история и критикой у бік директорки, адже на их думку, такая поведенка школяра неприпустима. Так, Богдан у нас есть дитиною такой індивідуально вони все особисті, но... Ну вот смотрите, заместитель директора по воспитательной работе. Чья это ошибка, что это произошло? <coughs> ну, вы, ж, вас, вы заместитель директора по воспитательной работе. Я, я уверен, что это, ну, вы идете по улице, могут сзади идти молодая компания, это песни, тиктоки, это везде, понимаете, везде это уже вошло, это, я не знаю, уже как, не, это невозможно искоренить. И вот воспитатели по воспитательной работе, которая должна была с этим ребенком и не только с этим, с другими в школе проводить разъяснительную беседу, говорит, что так делать нельзя, вот, так совпало, что они все в одинаковых футболках. Ну, написано тут, конечно, «Доброго вечера, мы из Украины». Ну, а могло быть написано то, о чем я говорю. Таких футболок продается футболки, карточки банковские, эти марки покупали все, за ними стояли очереди. Ну, то есть, понимаете, это лицемерие. Ну, взрослые люди, вы, женщина, воспитатель. Вы же взрослые люди. Ну почему волицеме? Это же повсеместно. Почему ребенок оказался виноват, если вы его воспитываете? Вы, ну непосредственно не эта женщина, взрослые люди это распространяют лідерські якості таким методом як наапбство і насильство в нас він стояв на внутрішкійному обліку як склада дитина далі внутрішкіний облік дитини яка ставиться на облік тоді коли дитина там вживає на ценензурну лексику коли дитина проводить буллінг щодо менших дітей тобто в формі насилля в свою чергу мама Богдана Марія Цимба Люк переконан на эту ситуацию, можно было решить и без суда, однако учителей не захотели шукать по Можно было, э, как... о чем речь? То есть мама пыталась решить этот вопрос, объяснить этим же учителям, что не надо устраивать какую-то показательную порку. Ну, я так это называл. То есть это какой-то показательная. Все это употребляют. Все, ну, я имею в виду не то, что каждый. Любого возьми, это повсеместно. А привлекли почему-то, хотели привлечь вот маму этого ребенка. И слушайте, она дальше дает пояснение. Рекомендовалась нашою громадою, э, залишити це на рівні нашої громади, э, але э, колектив вчителів, на чулі з директоркою вирішили все ж таки подавати, реагувати далі, так як вони сказали, що це образило. Жінка додає, поведінку сина вважає неприпустимою, однако таких радикальних заходів з боку вчительского коллективу не очікувала. Я, звичайно, не підтримую Богдана, не хвалю, не робимо з нього героя. Так как уже люди підтримують, кажуть, что он герой, то мы не робимо из него героя. Он, звичайно, неправильно поступил, что сказал так, але моя думка, так как они недолюблювали Богдана, не мали до нього підходу, тому и так и решили поступить. І... Громаду я не виню, бо громада хотела разобраться на месте в нас в громаде. Та от звернення до суду – это не учительская инициатива, поясняет сельский голова Варковичев. В соответствии с законом о звернении громадян, заявка поступила от педагогического коллектива. Мы ее разглянули на заседании комиссии, в склад якої входят представители громады, представители служб и, соответственно, представители юминальной полиции. Мы разглянули на засіданні комиссии и, соответственно, принималось решение юминальной полиции, как действовать в таких ситуациях. Сам школяр рассказывал... Розк... Ну вот прокомментирую я слова этого главы да? Мне просто интересно. Я, конечно, не был там у них, где это происходит. Но я вот, если я иду по Киеву, я встречу эту фразу не один раз. Интересно, у них там в громаде нет этого выражения. Марки там эти не продавались, футболки, бигборды не клеились. На поли... Вот полиции. это сто процентов выступил инициатор там полицейский, да, были в комиссии. То есть это сто процентов полицейский сказал... Так это же состав административного правонарушения. А чё же, чё же, почему же они же эти же полицейские вешают это же у себя на автомобилях? Ну вопрос такой открытый. Вот давайте послушаем, что, что ребенок говорит. Я не должен был использовать ненормативную лексику, особенно теперь, когда история набула чималого разгула по всей стране. Хочу все забути. Я на святковой линии. После того, что сказали «Слава Украине! Слава нации!», я продолжу всем известную фразу. Да, так было, я ее использовал в Видите, он сказал «Слава нации!» и он использовал вот эту вот всем известную фразу. Это Паровознюк ее выдумал, да, наверное. Почему? Потому что потом и песню придумали. Понимаете, ребенок, он впитывает себя, он смотрит на поведение взрослых, а эти ребята, паровознюк там и все другие, да, ну вот, публичные деятели, депутаты многие, ну это высказывают. Действительно, он впитывает себя, ребенок. Ну, почему, почему его пытались осудить, я вообще не понимаю, а других нет. Вот так действует у нас, применяется ответственность, она индивидуальная, видите. То есть, если бы его привлекли, то должны были по всем пройтись, да? И всех наказать. Но нет, она индивидуальная. Например, там этого же паровознюка не наказывают. Он прямо в прямом эфире э, дает эти выражения, называет их все как есть и, и ничего. Странно. Жертвованные высловы, но в того, чтобы просто, ну, как сказать, ты. Підтримати... Ну, видите, для него это жертвованные высловы. То есть, это шуточные выражения. Ну, вообще, это получается, вот приобрело, это приобрело такое шуточное выражение. Ну, странно. Ну, трошки учеников, батьки которые были присутствием, так и учителей, которые были присутствием на этом звонке, остальным. Я пожалкувал за то, что сказал матом. Я не мог роб... говорить этого, но сказал, что ну, сделано, то сделано, что ничего не сделаешь. Ост так, у всем фраза, что претворилась в модный слоган, привела до суду над мамой и Правильно, это чини, каждый вы решивать для себя. Ирина жуковского Вот, ну и вы, конечно же, в комментариях напишите, правильно или нет. Но я вам говорю, что, во-первых, директор лукавила он все-таки совсем другой сказал, не тост наливаете, там что-то выдумала, да. Вот единый реестр судебных решений 20 июня этого года тут расписывается состав и видите, как раз в судовом заседании особо один, это мама пояснила, что в этот день она была на работе, а сын онлайн на, онлайн на э, празднике последнего звонка, то есть он еще и онлайн был то есть это он не, не публично знаете как, э, не присутствовал там а онлайн видно у них был последний звонок После слов, видно, учителя особо три «Слава нации», он сказал, ну и вот видите, тут звездочку поставили, хотя в постановлении суда должно быть четко написано фраза. И написано Российской Федерации. Ну, все мы знаем, я не буду повторять, все знают эту фразу. Если не знаете, напишите, я вам напишу в комментариях. Или скину на источник да, этого паровознюка видео, как где или на песню, которая везде включают ее. То есть, допустим... Сейчас российские исполнители запрещают, а надо чем-то заполнять эфир, то включают украинские и часто можно услышать эту песню. Вот, он не должен был так говорить. Ну, в общем, пишет, что в Гугле она прочитала: что не, не стоит запрещать ругаться, если ребенок. И тогда ребенок больше не будет этого делать. Ну, я думаю, что не знаю, где такое в Гугле пишут. Не очень рекомендация, конечно. И поэтому он взял и, и все это сказал. Но в итоге что суд решил? Решил суд э, освободить э, от административной ответственности по, по, ну, по части третьей. По, не пойму, почему тут часть третья, если речь идет э, о, э, о 173-й. Короче, тут еще получается судья закрутила, она указала, что это правонарушение по части 3 статьи 184 КУПАП, а это у нас совершение несовершеннолетним от 14 до 16 лет правонарушения, ответственность за которое предусмотрено этим кодексом, кроме правонарушений, предусмотренных частью 3 или 4 статьи 174 этого кодекса, то есть, э, ну вот должны были его привлечь, если бы он был совершеннолетним, то за э, мелкое хулиганство, 173 статья, нецензурное, э, нецензурное выражение в общественных местах, э, ну опять же онлайн, ну скорее всего это было какое-то публичное, ну то есть с, с квалификацией я тут до конца не соглашусь, например, надо разбираться. Вот и тут на, за такое нарушение, вот смотрите, допустим, ладно, это ситуация. И вообще, что может быть за то за, за нецензурное выражение в общественных местах? Ну, допустим, если это распространение, если мы берем, ну просто бигборд, да, это распространение этой нецензурной брани, то тут штраф от 7. От 3 до 7, не облагаемых налог, налогов минимум 1,17 гривен, ну умножайте. И, или общественные работы на срок от 40 до 60 часов, это уже серьезное наказание. Или исправительные работы на срок от 1 до 2 месяцев с отчислением 20% заработка. Или административный арест на срок до 15 Суток. То есть, это достаточно серьезное административное правонарушение. Ну, тут, конечно, судья послушала это все и посчитала, что... Ну, да, вот она пишет, что нарушил требования статьи 173 Купап. Но не достиг 16-летнего возраста. Как раз во время... Ага, было это онлайн сейчас онлайн в онлайн режиме то есть было приблизительно 100 человек слушала эту всю историю и она решила что нужно освободить от ответственности маму потому что мама тогда привлекается к ответственности в связи с малозначимостью совершенного административного правонарушения ограничившись устным замечанием и тут вот видите какая ситуация мама она не присутствовала ну Например, она говорит, я была на работе. Наверное, это подтвердилось как-то. То есть, а почему не понесные ответственность э, у нас э, там заместитель директора по воспитательной работе? Например, он же стоял на учете, они должны были с ним какую-то работу проводить. А я бы ставил вопрос, а вы проводили с ним работу? А вы, что вы поясняли? А вообще, а каково ваше мнение? Я бы еще, допустим, э, если бы это был мой, мой, мой клиент, я бы еще по городу поделал бы фотографии, я бы с интернета взял бы, я бы взял бы э, вот с телевизора эти фразы и спросил бы у судьи. Э, а как вы считаете, это формирует вообще воспитание ребенка, вот такое вот э, информационное пространство? И я бы добивался, чтобы не было э, виновность установлена. То есть, по сути, здесь виновность установлена. Ну, типа это малозначная Совершение правонарушения Так оно немалозначно. За это правонарушение предусмотрено 15 дней э, Суток ареста Это максимальное, что может быть в административном кодексе Максимальное наказание Больше 15 суток в административном э, Нет, если я не ошибаюсь Ну по тем статьям По, по, по крайней мере, по которым я э, Имел э, Честь, как сказать, защищать клиентов То есть 15 суток Самое большое наказание это малозначность не посчитал. То есть здесь неправильно. Здесь надо было доказать, что вины его не было. А вина была других лиц. И указывать на них конкретно. На этих директоров, на этих заместителей, на этих учителей. Которые это все видят и допускают. Это мое мнение такое. Вот, Ну, как всегда, они остались за кадром. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Пишите свое мнение. Что вы думаете по этому поводу? Ну, Нужно ли наказывать всех? Нужно ли убирать это с улиц, не распространять? Может быть, может быть надо написать на кого-то, на полицию написать заявление, да, что они вот размещают на своих автомобилях эти надписи. Потому что было только вид да, сидите дома, мы работаем за вас. А теперь вот, вот такое. То есть, может быть, тут работу какую-то нужно провести. Мне интересно ваше мнение по этому поводу. Вот что вы скажете? Или это, ну, я прицепился зря, дурак. Ну, э, банальный вопрос, мелочь какая-то, а я тут столько времени там внимания уделил. Может быть и такая точка зрения. Интересно.